Всем привет! Сегодня небольшое такое видео В общем, сейчас в кадре тот самый электромобиль, который я хотел напичкать автоматикой Использовать его там для определенного рода работ Но необходимость в нем отпала, там это все решилось совсем другим способом Вот, я думал его ну, довести дома просто, чтобы он просто ездил, да? Хоть и уже без необходимости но опять же, двигатель на 380, сверху на него особо не сядешь, потому что опасно. Вот. Даже если все заизолировать, за того будет тащиться кабель от промышленной сети. Ну, дебилизм. Вот. В общем, решил я довести этот электромобиль дома, но немножко вот вернуться назад. Значит, вот этот двигатель большой я снимаю. И вместо него ставлю двигатель того же класса, который стал раньше. Вот такой вот. В данном случае, ну, именно конкретно вот этот двигатель у нас с мощностью 275 ватт. Вот. Возможно, встанет этот, возможно, встанет более мощный. Но там можно будет поиграться их. У меня несколько штук таких. Поиграемся. Посмотрим, на каком она будет лучше ехать. Но весь прикол этого электромобиля я хочу сделать... В том что он будет питаться не от аккумуляторов а от генератора Что есть у меня вот такой вот двухтактный двигатель от бензотриммера и есть автомобильный генератор значит генератор там что-то порядка 70 ампер вроде бы выдает ну и по факту мне остается для запитки этого электромобиля только снять вот эти кулачки сцепления Выточить сюда переходник на автогенератор и все. И установить вот этот двигатель вместо того здорового. Опять же, такого плана двигатель тут уже стоял. У меня даже где-то детали остались, всякие переходники для установки. Поэтому это особой проблемы не будет. Тут, как бы, единственная проблема будет, это в том, чтобы вытащить деталь переходник. Но опять же, станок есть, материал есть, это просто взять и сделать надо, конечно подводные камни сто процентов вылезут, но посмотрим как оно пойдет. Ну, в общем, ну вот долго думал, думал я что с ним сделать, с этим электромобилем, вот решил это быть самым лучшим вариантом таким, поскольку ну, ставить без дела ему смысла нет, надо или разбирать, или доводить дома. Ну, вот. разбирать жалко, а сделал так, чтобы он хоть как-то ездил. Это вполне нормальный вариант. Значит, я вставлю ссылочку, там, где этот электромобиль ездил с вот такого класса двигателем. Там он ездил относительно медленно. Почему еще? Он питался от свинцово-кислотных аккумуляторов, они быстро подсаживались, у них проседало напряжение. И они сами по себе были уже старые, то есть они поюзанные все и... Там было все грустно и печально. С таким вот генератором, я думаю, будет получше. И будет еще почему лучше. Значит, с 12 вольтового генератора у нас будет получаться 220 вольт. Это будет стоять инвертор. А от инвертора уже будет питаться вот этот вот двигатель. Но скажу сразу, это тоже опасное напряжение. Тут все будет заизолировано, но не повторяйте это дома. О. Ну что, на этом, я думаю, это видео можно закончить. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Всем пока.